Даже, кстати, на самом деле, эм, ученые провели исследование, и из кружек Навального вода становится вкуснее. Вот я налил, смотрите, у меня есть и в кружке кактусы обычная вода, а в кружке как -э, на, из нашего магазина такая же вода, но в другой кружке. Давайте проведем эксперимент прямо на ваших глазах. Э, ужасная вода с привкусом ваты и чего-то такое российской действительности. Давайте попробуем вот эту воду. М -м -м. Привкус прекрасной России, будущего, перемен и, э и великого Алексея Навального.